Всем привет! Бортовая после ремонта и заклинил шкворень в гильзе. Сидел очень плотно, думали притрется, но не допускайте наших ошибок, не притирается, а заклинивает. Заклинила у нас уже второй раз, один раз думали какая-то случайность, что-то попало. Собрали еще раз, все целое, даже резинки целые. Но все равно заменили, собрали и заклинило уже второй раз. Сейчас будем интересным способом поворачивать колеса на тракторе, таким образом доставляя трактор на базу. Пообщались с людьми и многие говорят, что если и гель закуплены не в комплекте, им нужно притирать. К примеру снять слой небольшой на фрезерном станке. Так, чтобы он, э, шкворень уже с одетыми резинками, рукой можно было поворачивать. Переборщить тоже нельзя, так как будет уходить масло. В нашем случае шкворень вошел очень плотно. И видим то, что видим. Напишите, кто ремонтировал и с таким сталкивался, как вы решили эту проблему. Таким образом каждый раз рудуем. Сейчас будем разбирать, вытаскивать шкворень с гильзы. Прикручили. Смотри, аккуратно горячий. Сделали рычаг, будем поворачивать и рулем и рычагом и бортовая выпадет под собственным весом. В прошлый раз так получилось. В общем, не пошло. И каждый раз брызгали ВД-шкой. И на месте полностью. Взяли шпильки и вкручиваем. Здесь есть два отверстия с резьбой. Чтобы снимать как съемником. Вкручиваем шпильки. Пробуем так. Сидит очень плотно. Тоже остановилось и на месте. Не идет и, скорее всего, не пойдет. Ну, еще попробуем. Но вряд ли. Проворачивается, да? Заклинило капитально. Если не пойдет, высверлим с бортовой штопор. Поставим обратно на трактор. Будем поворачивать так же, как перед этим, чтобы вышла уже гильза с бортовой. И будем пробовать уже как-то выпрессовывать шкворень с гильзы. Нет. Я живу. В общем, не пошло. Провернулась шпилька. Достали гильзу, попробуем выпрессовать навеской. Вот так вот все нам остырили. Залезь еще на трактор. Сколько там будет? Сколько? Там Может теперь еще кувалдочка сверху? Ну да. А ну-ка. Да вылезет по специалисту делай. Идет, давай. Идет? В общем не пошло. Абсолютно на месте. На сегодня все. Продолжение следует. Кому интересно, чем это все закончится, оставайтесь на канале.